Всем привет! С вами магазин ткани Декабай. В этом видео мы рассмотрим ткань Дак, расскажем про ее свойства и как ее используют. Ткань Дак это универсальная ткань с натуральным составом 65% хлопок, 35% полиэстер, с водой и грязи отталкивающей пропиткой. За счет специальной пропитки ткань не так сильно пачкается, а жидкости скатываются с нее, не причиняя вреда изделию. Если на ткань попала вода, просто протрите ее тряпочкой. При кратковременном контакте вода не проникает внутрь. Рекомендуем после стирки утюжить ткань, чтобы вернуть ей прежние свойства. Римские шторы из ткани ДАК очень долговечные и эта ткань красиво драпируется. Ножницы по ней идут легко и быстро, только послушайте. Эта ткань хорошо пропускает воздух, не выгорает на солнце и очень прочная на разрыв. Мы еле разорвали. В нашем магазине очень большой выбор расцветок. Ее часто берут для пошива скатерти, декоративных наволочек для подушек, вигвамов, фартуков. Используют даже для пошива и сумок и рюкзаков, кошельков. Приходите. Ну а мы пошли снимать обзоры дальше. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И пишите в комментариях, на какую ткань сделать следующий обзор когда не хватает фантазии, отснять дак, <свят> <свят> обмотаться им и мы думаем, что к тебе придет сейчас муза.